Всем здорово, с вами Гидрорнионт4 и сегодня с реакцией на Мармока. 29, CSGO, фокус с Калашниковым. Ну, я так понимаю, туда будет показываться в основном только скилл Мармока, никаких багов и фейлов там. Ну, как обычно, короче, у него пока из Олежа, он на меду! Царство тебе небесное, Олежа! все нормально я его в локоть аккуратно попросил чтобы он больше так не делал так а где последний баба носит сходят я и на ланге в а вон может переходить будет Марин, кстати говоря он также может нахуй пойти неужели попадет в него льва точка закладки поддержку пресса секретки сад кашкотенок кстати, этот доставщик Тротила мог через т пойти. Мать <свят> <свят> <Сука. свят> твою... В последнюю секунду поймал его. Велкам в Лондон. Слышите, ну, пацаны, на шорте кто-то сам будет бошит. Откуда? С шорта. Видел? Шорт и окно, шорт окно. а да, вы умеете слушать. Шорт, да, видел шорт. Шорт окно. Это была, блять, самая полезная фаза всю историю. Так, я так понимаю, ще голд шорта слишком много ответственности на себе взял, да? Кто-то. Да шо ты паникуешь, это просто дым, это не пожар, успокойся. Попал? Парень что то завтыкал на шарте. А теперь пожар! Паникуй! Это ММ, здесь всякое может быть. Да, например, сдохнуть можно. У захотелось. Да просто, этот... Но у меня 0 килоф, чтобы вы понимали до сих пор. О, Это... кто-то не проснулся еще, да? Пора бы уже. Да сейчас сделаю все, подождите. О, О, Игорь, поиск. го, я го, го, поиск. го. Найс, починим тебя. Фраги пошли. Два фрага сделал и сразу на второе место поднялся. Я обогнал Грыга. Ты что, они такие тонны? Давай. О, боже, Игорь, они все твои. Знай, страх, все, вот проснулся, давай, все, активизировался. Сейчас будет, все, я внутри разыгрался сейчас. А теперь эко. Все на ножах, теперь. Я хочу кинуть гангрену на банан. Кто со мной, сударей? Покупайте хаешечку. Уже какие-то курицы бегают. Кого-то уже кикнули. Уже поздно, ты не по Я вообще привык и... на фастротете стоять, но... я Это то культурный был. Ой, Ой я... я забыл, что я в Дискорде всегда с вами. <сORTS> Пустанешь <сORTS> меня <сORTS> на клонбары? Давай, да. Я просто Если я не запушу, этим... а то я басу всех отсюда просто. Это последний, они могут какой то дичь сейчас выплатить. Это было хорошо. Это да блять, никак, бля, тихо! Я их не, слышу, слышу. Я не слышу. Хорошо! Да. Прорал до самого плента, я хуею просто. Пикни меня, чудо, бля. А это другой. Дигл красиво. Амарин! еще и зажарили. Скажешь, сколько я там удал. Ну, калашников. Я бегал был. Я тоже так хочу уметь. Чего я? Это я, я проглядел, что там было. <смех> Никки Дэвид Блейн. Чтобы вы не спрашивали почему, я решил вас предупредить. Все следующие моменты будут немножко сплющенными. точнее, они в соотношении сторон 4 на 3 в растянутом биге. Зачем спросите mm. вы? Ну, кроме того, что модельки жирные, тут два варианта ответа: первый, я так лучше чувствую игру, и второй, я думаю, что я лучше чувствую игру. Я тут еще сам не определил. Это баяда. Хелпа-ба. Живи. халпа да Да-да-да, мы уже. Погоди, слетели у нас в кафе кто -то получить хочет. Добей его. А, отлично, мы идем? А, ты умер уже. что надо да, мы такие странные. Вместе заходим раз, два, три, по да? Но ну, вместе так вместе. Где ты его там нашел вообще? просто наугад в дым начал стрелять. В единственном, сука, дыме на всем бепленте это хорошая идея. Что творится, господи? Мы таки просрать можем давай я сделаем. пошли на Олег. умрем по-спартански давай за спарту stop don't stop пушинг! я готова санкции говорит фурмит я на топ миду их слышу кому у меня бомбу положил щенок так же марок получится и по -у -у -у. О, всем раздавать я не знаю, светого духа. Лоучпи-шарт. Лоучпи, я в коробке, бля. А, я пошел. Бомбу положи где Смачно прилетело. Очень сочно Я сказал, бомбу не трогать. Они не послушали. Чем меньше их становится, тем больше я переживать начинаю. Антимит, забыл, еще. С 250. Блин, ну их два. Откуда? я у меня еще сейчас где они потряснут <звук> да, один парадный пап шоколад Какой хороший эйс. это было а очень. прикинь сколько мне теперь дрочить на это то <свук> шорт Сайт. не помогла пацану и <свук> Хорошо, что вот с гранатой был ублюдок. Так, так, я понимаю, мне сейвить, да? Ну, может, кто-то зайдет ко мне. Опа, это что за чески такие? А, Из двух сторон зажали. Нажать. Это флешка? Что? А, еще в кого-то попал при этом? Читы нужно вырубить срочно. Все вырубили. Читы спавил, читы свои. Нехуй, <свых> <свых> это Б будет или что? Что Чё то ты мне бомбу всегда? Где бомба? В смысле, где бомба? ⁇ п, тебя за шкирку. Где бомба? <свых> ЛОЛ. Это ты бомбу сбросил, кода. она Was пропала. Я а -а сквозь текстуру застряла, <свых> <свых> <свых> <свых> что ли? <свых> Делай красиво, Олег. Отлично. Тимплей! На балконе. Еще один там. Пет, и ты тоже ложись! Бомбу на оставить, что ли? А, отлично! А мы типа вообще не ищем коротких путей, да? Ш где? Что? Нырнул, как гусь. Разбился, типа, что ли? Прям под музычку установки бомба. Изи! Вообще изи. Вообще, как будто с ботами играю. подожди погоди-ка. Мне кое-что кажется. Что с ботами играете? Гоу би! губи, губи! Мне их толкать к вам приходится. Тут ты прикольный, я сейчас поднимусь играю. Не, я прям в спину захожу. Один калный очень. Мид! Ребят, очень литы! Бомба у нас на Б. Точнее, бомба у меня на Б. Проходит чего-то, что он зашел вот. Да, я его вижу. Ласт калны, очень сильно калны, я не знаю сколько. А где был? Гараж. Опа. А, вот спалился винтах спалился Ну? Ох, ребята, как думаете, затащу или нет? Ну не знаю, затащится или нет Ну то Не пишут. Один, по-моему, остался противник Долбанный фейсет Ч так долго этот пар парнокопытный? Может бы лучше? Хорошо уговорил И получит случай Я знаю, что он делает Решу меня Пожар, обойти, бля. говно, кусок. No. Режьте, режьте. О, давай, последнего втроем на еде зарежьте. Отлично. Ну ч ⁇ за теров играть будем, да? Да. Так кто? Кто у нас командир? Я, да? Ну, как обычно, да, Мармок командир. Да, Моки, Моки, напиши. Свич, свич, свич, свич, свич. О, и он... А я хочу свич? Еще? Yeah, yeah. Он хочет, чтобы мы поменялись. Я никак не могу. Так, свит, правильно? Свит их, да? Свит. Ты че? Да, свит. Свап. Не, свит. Свит, правильно пишется. Свит, это, Свит. Ты пропустил, после ТЦ еще должна быть. После ТЦ. Ты в чате не видишь зеленые сообщения, Марин? А, цветы свиты. Свитых. Свитых. Проще дома. Свит дым такого. английского с мармоком, бля. Что на демпсу и сайде, там не пушат. Бля. Что ты. А бомба у мармока. да, Что было? Я уже подумал, кто-то машину перепарковал. Я смотрю проход. Шорт есть один на ВП. Это капец, как не вовремя. Илон, Гарена. Я их сейчас поприветствую. Близко, за машиной. За машиной, Марина. У меня 9 Сука, они меня игнорируют. на сайде один. Я ему в голову попал, а на сайде. Понял, я сейчас от их же дыма сыграю. Сайд, кай сайд. ку Ты попал? Капец, мясо. Я вообще сейчас мышку мизинцем держал Мизинцем мышку Ты чё, пароль от бомбы забыл, блять? А какой там пароль от бомбы? Лучшее убийство, Мармока, да? А есть музыка это не под авторскими правами. А то Мармок любит всегда вставить какой-то эпидемик саунд в платный. Что? Что тут уже под левую руку. Да, кстати, это, это, это прикольный такой песочный переход тут yeah. вот, тут Да, это да. Долго мы год. твой И гол взяли. вас рамочками наедине. Пока. Тихо, момучи, черти вояс. состоит из воды, и ты на 80 состоишь из воды. Вывод, ты черт. Дорогая, подожди, Мармок видос выпустил. С моим Мармоком. Сын Мармока. Папа, я ногу сломал, Мормок. Это просто баг, перезайди в квартиру. Ну, в принципе, я как говорил, тут особо смеяться нелочь, чем просто.. Удивляться, как Мармок хорошо играет. В, в, в общем-то, вот и все. Ладно, если понравился мой подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите на, на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, свой группу ВКонтакте, подписывайтесь на Мармока, и до следующего видео.